Какое расстояние нам оставили. Так, где у меня чё, уголок? Блин. Примерно. Примерно 7. Кипсокартон надо будет закидать что-то. Потом блок не по уровню выставлен. Эта сторона по уровню здесь уже ушла. Вверх, вверх ушла. Еще плюс там где-то, если по уровню смотреть. сейчас вот я здесь веревку начала вот как мне блок пошел он это лежал сейчас получается надо вытащить поставили и все по веревке тянут отделочники а должны все исправлять поэтому то что там уровень забил гвоздь дюбель выставил веревку но там дюбель забил с того края. по этой веревке уже ну, поэтому. Пазагрев. Потом выставил. дюбеля Где будут у меня гипсовые уголки? Э, майки. Начертил линию. Чтобы майки ровно стояли. Сейчас буду выставлять. Чтобы не низ вытащить тоже по веревке, сейчас надо мне выставить вот этот маяк отсюда, потому что там уровень, туда вывел веревкой, сейчас надо здесь вытащить уровень и уже оттуда вытянуть веревку и тоже дюбеля забить по низам. I'm not gonna find нам исправлять всегда. на правилу мажет просто а, толком так что так что так так, mm -hmm. так даже застрелил Толком примерно 90 надо посмотреть, чтобы ровно стояла моя. Вот таким образом. Обычно обычный шнур, отбивочный, просто прорезаем. чуть-чуть его подшкурить и все. Сейчас у меня там по веревке есть. Сейчас здесь тоже надо забить веревку туда вывести и также забить гибеля и также процесс раствору вывести гипсовые маяки. вчерашняя моя работа майки. Моряки выставить, потом уже можно быстро смело штукатурить. Слоя вот из-за проводов. Только идут. Ну, почти в мой попал с проводами. за проводом слой увеличивается на вот провод моя Опять же, провод торчит да, здесь. Сейчас, как 90, тут надо как-то вывести. Так они выглядят, все по веревке. Это то, что еще глинцевать надо. Здесь сквозняк из-за этого быстро высыхает и вот так образуется. Окон еще не стоят. Клопаке тоже нет. Насируем глинцовную. Подобой готова. Здесь еще штукатурина такая Здесь я сразу бы как уголок Даже, наверное, даже следы остались Здесь уже глинцовано. Все, будем сейчас дальше выставлять. Здесь сразу выставил в эту сторону тоже моя откос линия, тоже линия вот, стараюсь, да. чтобы не такие толстые слои были.